Всем добрый вечер. Я недавно обнаружила третью версию фаетона. По этой версии фаетон это вообще земля, собранная из осколков фаетона. Обратите внимание, как много, не слишком ли много таких версий, все они расходятся. Сколько вариантов Аштара Ширана, сколько вариантов Владимира Ленина и других исторических популярных вызываемых личностей вызываемых на, член... на ченнелинге какое мнение разное вот у меня уже три версии фаэтона их в природе будет больше из ченнелингов вот там 16 версий еще чего-нибудь славянизма например вас не смущает такая растяжка такая растяжка неточных да, не, не просто неточных а они там все по чуть-чуть или сходятся, или расходятся. И кто в лес, кто по дрова. Вас не смущает? А долж... должно смущать, да? Но еще хуже, вот согласимся, еще хуже было бы, если бы все ченнелинги, все вот эти интуитивные послания рассказывали бы одно и то же. В этом было бы коварство, чтобы поверить. А ведь никто не может знать. Никто не врет, вот прямо сейчас перед нами продолжение загадочной темы, никто не врет. И интуитивные послания тоже не врут. Они показывают, что <думаешь> думай сам, мы тебе ничего не рассказали. Потому это очень интересно, но это всегда художественный фильм, всегда. Это идеи, но еще не факты, но идеи где искать. Я не хочу обесценивать эти источники, оно действительно тоже интересно. Но нельзя прямо брать и слушать и воспринимать вот, и принимать все за чистую монету. Вот, есть любимые ченнелеры, да, и все равно вот у них расходятся с кем-то еще, с какими-то фактами, на какие-то вопросы не отвечают. Любопытно и уже не забавно, что никто, никто из них не рассказывает про вторую луну, которая была, про Цереру, которая была уведена от нас. Что именно связано с лунами, что конкретно, почему это так важно. Если она была, значит это минимум четвертая, которая не прижилась тут. Почему такая война вокруг, вокруг лун? Чья была эта луна? По версии канала она лебедянская связанное со звездием Лебедя. Вот это то, о чем все наглухо молчат. Другие находки э, осколками по одному каналу, вот я могу повспоминать, что кто-то что-то подтверждает. Не любят люди твердые значения. Между тем твердые значения. Это выступление Мадонны, которое только ленивый конспиролог, конспирологический блогер не разобрал. И только ленивый не отметил, что она в костюме пирата. Согласитесь, только сегодня можно однозначно расшифровать, причем уже на раз-два. Ткнешь пальцем и обнаруживаешь. Пираты нападают на Украину во время красочного режима, собирают там чистые души. Красочный режим – это именно связанное что-то с инфекцией. И не исключена химическая атака. Вот одна новость, которую, возможно, можно почерпнуть из 2019 года. Пираты, я напоминаю, клип группы Пи-2, там, где крокодилы и люди планируют атаку, кто же им дает такое задание? Возможно, это тот бог-создатель, который под водой. В этом же клипе есть некоторый персонаж с символами бога под водой. Я напомню, или я не говорила, числовой символ Посейдона число 6, четко именно это число. Я думала, будет что-то двузначное, трехзначное. Нет, именно одна а цифра 6, это символ Посейдона. Также его символы кожи отбеливать, также золото, также металлы перья. Я напоминаю, я хочу отойти от темы богов, но вот еще одна деталь, которую не удержусь, ну не удержусь я это не рассказать. Русская водка, украинская горилка. Водка, вода, посейдон, горилка, гор. Сегодняшний расклад сил вот такой. Это лишь только малая часть, которую удалось скрыть. Вот глубина этой политики, она везде. Всем, кто обескураженно думал иначе, могу сказать одно. Ну что ж, мир оказался другим. Но вот именно такой сейчас мир, и дальше как о нем думать и как действовать, уже, уже не стоит перетаскивать в следующее сегодня старые стереотипы. Что я хочу сказать, еще раз повторить о войнах почему вот стоит просчитывать вот эти вещи и предугадывать, смог, возможно, ли вот этими методами было предсказать текущие события. На этом канале тоже было рассмотрено бойня дельфинов, и как раз было обнаружено, что это как бы перед войной, перед мировыми войнами это было. Дальше мой же канал рассмотрел астрологическую схему на много двоек. 20, ну, у меня там было 22 22-22, и получался такой интересный симметричный рисунок. И уже обнаруженная на тот момент тема богов, тема Посейдона – Казалось бы, мой канал топтался вокруг фактов, которые можно было бы еще собрать и слепить в пятна. Вроде бы можно было бы. Позже были рассмотрены Гематрия, где два действительно проходит отдельная символика, именно Украин, Киев, гематрии, песня 22 июня ровно в 4 часа. В гематрии Federation, я напомню там шестерки, девятки и их произведения. То есть кто бы как бы не думал, надо смотреть символы, все в, все в эмблемах. Если бы девятка была шестеркой, не знаю, может быть не хватило опыта, чтобы предсказать, зачем надо предугадывать. Ну вот, например, 911 в клипе «Ладигаги» было расшифровано правильно, и там те события не получили ход. Предугадывать надо, и всем трудно признавать себя неправыми, да, и многим очень тяжело и неудобно вспоминать собственные вчерашние утверждения, вот так оно бывает. Но мир, мир раскрывается с такой стороны. И еще тема, которая сейчас непопулярна. Сейчас принято говорить, что произошедшее произошло спонтанно, там руководство продумало, не продумало, что-то такое. Три голливудских фильма фактически предрекали что-то связанное с Украиной, я перечисляла. И самый ранний «Темный город» 1996 -го года. То есть природа этих событий, почему так давно Природа остается за кадром. Это что-то, что нельзя напечатать по каким-то причинам в школьном учебнике. Я не склонна упрощать причины войны там, до... до того, что обычно пишут. Но вынуждена сказать, что истинные причины не видны. А пока не видны истинные причины предугадывать, а тем более затормать, ну, предотвращать это сложная задача, да, причины войны, и надо смотреть, какие фактические задачи были достигнуты вот этим всем, что случилось. Кто-то кому-то что-то продемонстрировал, кто вот отслеживается... Кто-то связанный с водной символикой, причем пока не представляется возможным сказать, это конкретная личность или раса, или параллельные миры, или кто это вообще. Но кто-то связанный с водой участвует в этих событиях, и он является заказчиком. У меня впечатление, что то видение, о котором я говорила, я его уже теряю. Ну не теряю, как это сказать, меня начало сильно смущать, что я не понимаю, что делать с информацией этой, и меня несет. И чтобы я не сказала, это очень жидкие такие подтверждения, я их вижу везде, а они жидкие, непонятно, можно ли говорить и что можно. Уже прямо сейчас я проснулась с ощущением, что это другое ощущение, чем было, допустим, неделю назад. Я прекращаю видеть вот так, как раньше. И сейчас мне уже скрипит в эмоциях. Вот я сейчас проговорю то, что могла бы сказать пару недель назад, что боги, их символы, они у нас везде. Жизни людей порой фрактально отыгрывают отношения даже нескольких богов. И, возможно, минимум отчасти задачи этой игры, функции этой игры – учиться налаживать отношения. И именно потому, что когда-то они были нарушены где-то над игрой. Вот такое я уверенно говорила еще когда-то. Сейчас я уже перетекаю дальше в другие темы. Такой этап у канала казалось бы сильное качество. Да, сильное качество, с которым не знаю, что делать. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч!